Всем, при... Всем привет! и Сегодня я обнаружил пустую бутылочку пепси. Вот она, открытая, поломанная вся. И сейчас я покажу вам свою сверхспособность и наполню эту бутылочку пепси. Вот она наполняется видно как она наполняется и выпрямилась вот у нас такой фонтанчик сейчас она будет закрытой вот открываем ее она сопротивляется у нас Видите, вот она у нас открыта точнее закрыта сейчас мы ее будем открывать вот пепси которую можно попить вот такой фокус теперь объясню в чем вся фишка когда мы показываем эту бутылочку мы должны закрывать вот эту дыречку, которую сделаем сейчас мы иглой. Вот она эта дырочка. Когда уже вся пепси вышла, нам нужно снять эту бутылочку, чтобы был эффект уже использован. Сейчас еще чуть-чуть выйдет. И теперь мы накладываем черную бумажку маленькую, которую я сделал дома, чтобы был эффект то, что она открыта. На самом деле, когда вы это не знаете, это не так уж и заметно. Немножечко намочить, чтобы она не слетела, например, при ветре. И вот, нормально да, она приклеилась. Вот так она выглядит. Когда мы делаем фокус, мы должны закрыть вот эту дырочку и немножко встричь. Все, всем удачи, пока. Теперь я вам расскажу, чем фишка. Так, нет, я там уже говорил. Блин, зачем? Только одна попытка. Так, давай пройдемся. Ну потому что если я уже проткну, то следующую уже не будет. Реклама. Пепси, у меня. Заказали рекламу сегодня. Небо бы как раз выбрал под цвет пепси и под мою куртку. Вот ее можете купить. Не, это что то карта съесть?